Во-первых, я считаю, что был потрясающий последний бой против Болгарина Напулева, который был ну, просто блестяще проведен Владимиром. То есть один, наверное, на мой взгляд, это один из самых ярких поединков Владимира Кличко за всю его карьеру. Поэтому интерес сейчас несколько приподнят. Во-вторых, у него сейчас начинается движение в сторону американского рынка, Америки. Для того, чтобы завоевать пояс WBC, Владимиру он вынужден двигаться в эту сторону, потому что большой бокс – это штука очень такая, ну, там бизнеса не меньше, чем спорта. И подковерных игр очень много. Америка не отдаст. И для того, чтобы забрать этот поезд, Владимир должен прийти в Америку. Но Владимир и хочет прийти в Америку, потому как немецкий зритель при любых раскладах уже боготворит братьев Кличко. Здесь тоже. Он все уже доказал. А вот э, с американским зрителем есть определенная недосказанность. Бой с Пулевым был показан на телеканале HBO. И такой яркий бой, он собрал очень большую аудиторию. Хоть он и, кстати, был в очень неудобное время для американской аудитории. И сейчас Владимиру надо, а, траться против американцев, потому что американцам нужны американцы. Им абсолютно наплевать на весь остальной мир. И потихоньку подбираться к поясу. WBC. Поэтому 25 апреля уже точно установленная дата. В Нью-Йорке будет поединок Владимира. Это будет Брайан Дженнингс. На сегодняшний день один из самых перспективных американских боксеров. Видископ спортивное видео.